Три состояния женщины, на которые залипают мужчины. Прекрасно. А ты знаешь, что имеются такие состояния у женщины, на которые действительно залипают мужчины? Те состояния, которые мужчина считывает на ментальном уровне. Вам не надо даже стараться. Во-первых, когда ты внутри наполнена, когда ты внутри счастлива, когда ты внутри радостна, мужчина на тебя будет всегда обращать внимание и залипать на тебя. В любой жизненной ситуации найди в себе силы наслаждаться собой. Ты само очарование, ты самая нежная, ты самая лучшая, ты самая красивая. И если вы будете в себе в этом уверены, любой мужчина также будет в этом уверен. Все зависит от того, насколько ты себя любишь. И если мужчина тебя бросает, знайте, у вас этих качеств не хватает. И еще помните, мои хорошие, время и энергия ⁇ это самые ценные вещи у женщины. Ведь чем больше она времени, наслаждается жизнью, получает удовольствие от жизни, наслаждается собой, внутренним состоянием, тем быстрее к ней приходит мужчина или улучшаются отношения с вашим мужчиной. прекрасная, Вы не знаете, как войти в такое состояние? Пишите мне, обязательно помогу. Имеется внутри женщины 8 женских архетипов, 8 энергий. И к этим архетипам имеется еще 8, по 8 каждому архетипам. Ну, представляете, насколько вы мощная. Каждая женщина имеет свою силу. И если раскрыть в себе эти все 8 потенциалов, вы будете... Той женщиной, вкусной женщиной, которая достигает всего и получает удовольствие от всего. Деньги текут к ней рекой, отношения складываются гармонично. Если вы хотите узнать, какую вам энергетику сейчас начать открывать и как начать с ней взаимодействовать, приходите ко мне на индивидуальный исцеляющую сессию, которая поможет понять вам, с чего надо начать, как начать работать с собой. Приходите, мои хорошие, пишите, я буду рада вам помочь.